а ты нахуй отсюда, вы е... Еще скрипишь тут, нахуй, пахнет. давай. Сука. Я, блядь, крестиками закидаю улитка. Е... Я, да. Ходят всякие, блядь.